Итак, приветствую вас, друзья. В Просто Гейм появилась новая тема, очень новый проект «Живая очередь». Очень новый, очень крутой. Буквально вот сейчас идет предстарт. Если вы зайдете в свой кабинет клиента, если вы уже являетесь партнером Просто Гейм, обязательно это сделайте, чтобы не упустить большие деньги. Я вчера посмотрел вебинар Николая Жаричева, это основатель компании и честно мне зашло, поэтому я вас записываю сейчас это видео. Поэтому, если хотите не упустить деньги, потому что сейчас идет предстарт, и вам нужно обязательно сейчас посмотреть это видео и сделать то, что я скажу, если вы не хотите упустить прибыль. Итак, давайте покажу, что я сделаю, чтобы активироваться, и покажу потом, что вам нужно делать дальше, чтобы начать зарабатывать. Итак, во-первых, когда я сейчас зашел в свой кабинет, то мы здесь можем увидеть вот здесь слева появилось окно живая очередь новый проект от просто game и нажимаем живая очередь смотрите старт можно начать с 300 рублей всего лишь 300 рублей 300 рублей потому что есть у каждого человека но если вы можете себе позволить зарабатывать больше то можете так же как и я зайти на 3000 рублей чтобы получить тут еще три в подарок итак чтобы больше понять про маркетинг, внизу будет запись вебинара, презентация «Живая очередь. Самый мощный финансовый инструмент». Вот как видите, с официального канала было просмотров более 500 человек да, и 68 лайков, ни одного дизлайка. То есть люди очень хорошо на это отреагировали, поэтому обратите внимание на этот момент важный. Это вдохновит вас быстрее включиться. Итак, стартовать здесь можно, начиная всего с 300 рублей. Давайте прочитаем. Каждый юнит – это боевая единица, которая будет на автомате генерировать вам прибыль. Чем больше юнитов у вас будет, тем больше и быстрее вы будете зарабатывать. Для всех действует, действует единая очередь. Каждый новый юнит сдвигает всю цепочку вверх. То есть, обратите внимание, для всех юнитов действует, действует единая очередь. Что это значит? Что, по сути, здесь такое большое количество переливов то есть все получают переливы да поэтому если вы любите получать переливы в большом количестве то вот здесь благодаря вот этой схеме да вы будете это делать каждый новый юнит сдвигает всю цепочку вверх один юнит в месяц потребляет 300 кристаллов в месяц опять же не буду объяснять что такое кристаллы посмотрите презентацию поймете Ну и также как говорит николай нужно начать здесь зарабатывать чтобы понять полностью как работает маркетинг кристаллы списываются с баланса каждые 8 часов и создают виртуальные юниты которые встают в конец очереди тем самым продвигая всю очередь вверх вот то есть благодаря этому вы будете получать переливы э, в виде э, людей в виде юнитов после сдвига виртуальные юниты исчезают для того чтобы попасть на следующий уровень за вашими юнитами должны в очередь вставать три новых Отлично. Так вот, в чем идея? То есть, почему здесь много денег? Потому что, во-первых, это будет рекуррентный платеж, то есть, ежемесячный платеж. То есть, если, например, вы сейчас заходите на 300 рублей, ваши люди заходят на 300 рублей, то спустя месяц нужно будет, опять же, по 300 рублей оплатить. Мы знаем, что все большие деньги зарабатываются повторно. 80% во всяком случае денег зарабатывается от имеющихся клиентов. Да? И мне нравится то, что Николай пошел этим путем и дал возможность сделать вот этот рекуррентный платеж, чтобы мы с имеющихся партнеров постоянно зарабатывали. Ну, при этом, конечно, мы сами должны делать оплаты, но когда мы будем видеть, какая очередь создается, никто не захочет уходить с этой оплаты, потому что вы будете получать намного больше, чем вложили. Я буду заходить на 3000 рублей, чтобы еще больше получить юнитов и еще больше заработать. Поэтому сами тут смотрите, как вам удобнее, насколько у вас позволяют финансы. Но я знаю, что я очень быстро верну эти деньги, поэтому иду на максималке. Дальше. Смотрите, идет технический предстарт компании, старт официальный 1 апреля 18.00. То есть если вы сейчас хотите максимально много заработать, то регистрируйтесь прямо сейчас, да, чтобы получить возможность. На предстарте собрать максимальные сливки И вам повезло, что вы сейчас смотрите это видео А если вы еще сделаете то, что я скажу То вы действительно заработаете очень много Давайте оплачивать Посмотрим, что произойдет А потом уже посмотрим все остальное, что здесь есть Нажимаю 10 юнитов Выбираю вот С можно оплатить, очень удобно Люблю пейер Давайте оплатим Нажимаем подтвердить Отлично, у тебя в запасе 13 юнитов, они будут проставлены в очередь после технического старта. Замечательно. Давайте сейчас посмотрим остальные вот эти кнопочки, пробежимся. Маркетинг. Как раз таки вот здесь мы с вами увидим доходы, да, какие мы можем получать. Опять же, не буду сейчас подробно все вот это показывать. Николай показывал это вот в этом вебинаре. Поэтому посмотрите. Сейчас просто бегло посмотрим, какие тут есть цифры. Цифры очень большие. Видите, какие цифры? 3 миллиона 900, миллион 985 тысяч. То есть, очень большие перспективы. Дальше арена. Отлично. Пошли уже, значит состязация, ребята, арена, промо, то есть все здесь можете прочитать, давайте по промоушену, промо 1, промо за приглашенного, за каждого активированного личного приглашенного вы получаете серебряный лотерейный билет, каждый понедельник мы проводим розыгрыш по этим билетам с ценными призами, промо номер два. промо за видеообзор. запиши видеообзор обзор проекта с разбором маркетинг плана, отправьте в поддержку и на модерацию получи серебряный билет. Отлично. Можно, получается, сейчас это видео отправить, которое сейчас записано. Промо 3. Суперпромо. Если твой лично приглашенный в течение 30 дней с момента регистрации активирует 10 юнитов, ты получишь золотой билет. По этим билетам раз в месяц мы проводим розыгрыши. Призами в розыгрышах выступает техника Apple. Розыгрыш номер 21. Мои билеты пока нет. Окончание лотереи. Так, хорошо. Идем дальше. Что здесь есть еще? Джекпот. Про джекпот тоже говорил Николай. Сейчас призовой фонд 50 тысяч рублей. И вот здесь можно прочитать, как он работает. Да? То есть, следи за нашими новостями. В один из дней рулетка становится в последний И последние 100 юнитов очереди разделят между собой призовую сумму. То есть, вот, постоянно идут регистрации юнитов. Если, например, в этой последней сотке юнитов будет ваш юнит, то, соответственно, вы попадаете под раздачу этого призового фонда. Или ваш какой-то партнер, который от вас зарегистрировался, просто зарегистрировался, еще ничего не успел сделать, никого там не приглашал, и бац, ему упала денежка. Согласитесь, это будет приятно и э, интересно. Тебе ничего не нужно делать для того, чтобы выиграть. Выигрыш сам тебе догонит, просто будет среди 100 последних человек в очереди. При этом, если у тебя будет 10 юнитов среди последней сотни, ты получишь 1 к 10 от, от всего призового фонда. Супер. Когда будет розыгрыш? Это большой секрет, никто точно не знает, когда это произойдет. Вероятнее всего, на одном из вебинаров, но на каком, даже основатель сервиса не в курсе. Мы разработали механизм случайных чисел, который случайным образом остановит колесо фортуны и пришлет в общий чат в Телеграме уведомления с, измене... с именами числичков. Единственное условие, которое мы установили для генератора случайных чисел, это то, что он должен остановиться в течение одного часа с момента начала одного из вебинаров. Успехов тебе! Короче, посещайте вебинары, и будет вам счастье, будет вам джекпот. Хорошо, вот такая интересная задумка, да, интересный проект. Давайте еще раз его прочитаем. Вот здесь вот маркетинг-план представляет из себя живую очередь. Это значит, что каждый новый участник, продвигает всех вверх то есть вот я сейчас зарегистрировался до да, купил юнитов и продвинул э, предыдущих до да, участников наверх выше а система виртуальных юнитов позволяет продвигаться даже тем кто находится в самом конце очереди за счет тех кто находится в начале Помимо прибыли, получаемой продвижение своих юнитов по уровням, вы можете получить дополнительную прибыль от привлечения новых участников в проект. То есть смотрите, здесь даже по сути, чтобы зарабатывать, не надо никого приглашать, да, то есть не обязательно, потому что э, есть вот эти юниты, да, но вы можете получить дополнительную прибыль от привлечения новых участников. Вот я сейчас начинаю привлекать новых участников, записывать такие видео, размещая на YouTube покупая рекламу на свои видео, да, и я буду зарабатывать еще больше. За продвижение каждого юнита, приглашенных и, до, и достижение ими определенного уровня, вы будете получать прибыль. Начисления начинают приходить в момент прихода аккаунта реферала шестого уровня на уровень выше. Вот здесь вы как раз можете увидеть, что вот здесь видите шестой уровень, и вот здесь уже начинаются первые деньги, да, вот пожалуйста. То есть, все достаточно интересно продумано. Хорошо, давайте тогда мы с вами не будем тратить больше времени. Давайте вы начнете включаться уже в процесс. Да? Внизу найдете ссылочки.